Ой. Ой. Ой. Несмотря на то, что Кровать у меня была достаточно Твердой И спалось мне нормально Ну в принципе А чему удивляться Я не спал уже Немало времени Как будто попал в какой-то Не знаю о, снег, он он рассыпался Ладно Так, в одной из записок говорилось о том, что где-то в районе магазина одежды есть завод Мне нужно направиться туда Там я смогу найти взрывчатку ну, по крайней мере, я на, на это надеюсь И надо будет возвращаться обратно в деревню Думать, что делать дальше Охотника я так и не встретил Но он оставил подсказки на то, чтобы я пошел вниз и узнал все о Вендиго. Скорее всего, он наткнулся на Итана, и тот ему рассказал обо мне Я иначе не знаю, как охотник смог узнать мое имя Целый пустой город, это, конечно, на самом деле, жутковато. Столько домов, которые выглядят, причем, нормально. И никого нет. Это крайне странно. Ну, как? Уже, конечно, не, не очень странно, потому что я знаю все, что мне нужно знать. Ну, почти. За исключением того, какого хера вообще и каким образом люди превращаются в Виндига. Да, они пожирают друг друга, но... Как это происходит? Это просто как-то странно. Это ж по факту каннибализм. Но каннибалы, они же не становятся виндиго. Так, опа... А вот и завод Вот он стоит, кран Да Он не так уж далеко от, Ми от Милтона находится Надеюсь, здесь будет взрывчатка Потому что она мне нужна Да, и вправду Крыши нет Кругом всякие обломки Всякие ящики И ничего интересного Так Какая-то будка С дырками То есть этот завод по идее По взрывчатке Охереть Зачем интересно им? А, ну да, точно Здесь же есть пещера Это явно было сделано для шахтеров Мостик Да Ну делать здесь особо-то и нечего так, что здесь у нас в ящике? Отлично! Взрывчатка! Так, вроде бы она нормальная. Так. Нужно посмотреть все ящики. Здесь пусто. Так, здесь... Здесь она испорчена. И здесь есть. Отлично. Ее, конечно, не так уж и много, но... Нормально. Так, здесь пусто, здесь тоже пусто, здесь пусто, и здесь есть. Отлично. Взрывчатки у меня хватит на то, чтобы, ну как минимум, завалить пещеру. Только зачем мне это нужно? Так, нужно возвращаться назад. В Милтон А через Милтон пойти обратно В деревню Ну а если быть точнее В дом охотника Возможно О Возможно он там снова побывал Оставил мне какую-нибудь записку И назначит какую-нибудь встречу Я буду на это надеяться Потому что я понятия не имею Где он может быть Местность-то огромная И он может быть Где угодно Так, Интересно, почему эти дома заколочены? А, ну, возможно, это сделали жители перед уходом. Точно. Если не ошибаюсь, если мне вообще это, блядь, не приснилось, охотник вроде бы говорил о том, что... жители поуходили. Возможно... Здесь то же самое случилось, и жители перед уходом просто позаколачивали свои двери. Если бы Если бы люди были сейчас здесь А то смотришь на этот город и понимаешь, что он какой-то не такой Когда ты осознаешь, что эти дома, они пустые, что в них уже давно никто не живет. Это создает свою атмосферу, жуткую атмосферу. Да, жаль, конечно, что с ними так произошло. И непонятно, каким образом это происходит. Даже сам охотник не знает на это ответ. Но большую часть информации я знаю. Так что, да. А вот и дом. Да. Интересно, сколько я уже здесь дней нахожусь? Я как-то даже и не вел счет, и вообще запутался. Такое ощущение, что я здесь уже вечность. Ну... Дом охотника не изменился. Он все такой же. Так, стоп. Этой записки здесь не было. Так. Мэтью, к сожалению, встреча в Милтоне отменяется. У нас появились другие дела. Слушай внимательно. Ты уже наверняка был в одной из пещер неподалеку от деревни. Мы должны встретиться там. Я знаю, что ты был на заводе и взял с собой взрывчатку. Мы должны будем взорвать эту пещеру как можно скорее. Значит, пещера. Скорее всего, в пещерах я и смогу найти их. Так. Стоп. В пещерах же обитает Вендиго. Охотник решил завалить пещеру, чтобы они не смогли выбраться наружу? Странно, почему он это раньше не сделал. Ладно, сейчас не стоит даваться в подробности. Так. Точно. Сначала лучше взять с собой машину. Где-то на крыльце... Под досками должен быть ключ. Черт, тут три дома с крыльцом. И какой из них нужен мне? Ладно, сейчас... Посмотрим. Так. Ну, здесь ничего нет. Надо исследовать дальше. Осталось три два дома. И в каком-то из них должны быть ключи от машины. Так. Так, здесь тоже ничего нет. Я а... остался последний. Тот самый дом. В котором я впервые наткнулся на Виндига. Странно, что он там вообще забыл. Но ну, в принципе сейчас это не имеет никакого значения. Так. О, отлично! Здесь какой-то ящик. Так, вот эти ключи. Превосходно. Так, сейчас нужно пойти и завести машину. Главное, чтобы она была заправлена. Фух. Надеюсь, я смогу встретиться с Охотником и с Итаном. И, наконец-таки, окончательно узнать, что здесь происходит и что, в принципе, делать дальше. Возможно, охотник уже знает ответ на то, как проявляется голод. Ведь записи в дневнике, они являются старыми. Что? Вышка разрушена? Охренеть! Сколько меня... Меня, наверное, день не было. Это она за день разрушилась? Странно, очень странно, но в принципе ничего удивительного. Эта вышка и так была на соплях, и благо она упала без меня. Так, сейчас нужно пойти к машине. Так, ну хорошо. Так, ну Да, вот она, вот она машина. Так, надеюсь, она заведется. О, отлично, работает. Ух, еб твою мать, какая она не очень удобная в управлении. Так, нужно выровнять ее и выбить забора. Так Стой Сейчас О, Отлично Так Аккуратно О, как я давно-то, блядь, не ездил на машине Обычно У нас за рулем сидел это. Прекрасно Благо появился наконец-таки транспорт ходить пешком неудобно правда машина не очень управляемая ладно так пещера должна быть где-то с этой стороны да вот она гора так надо остановиться вот я и на месте Надеюсь, я их там встречу. Правда, теперь осознавая то, что в пещерах водится Виндига, эти вот твари как-то становятся не по себе, идя, идя туда. Хотя я там уже был, и никаких Виндига я там не видел. Да и пещера это была маленькая. Ладно. Ну, по идее, где-то здесь должен быть Охотник и Итан. Я так понимаю, его цель завалить пещеру. Правда, что тут заваливать? Это, конечно, интересно. Интересный вопрос. Какого... Стоп! Этого же не было! Я точно помню, что здесь не было прохода! Что за херня творится в этой местности?